Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и Вит. Сегодня у нас вот такой вот узорчик. Девчонки, смотрите, какая прелесть. Лето у нас на носу. Вот такой вот объемный, дырчатый. Вот прям прям вижу его, из него какой-то джемпер, пулловер из хлопка. Да? Это лицевая его сторона. вот Это не пышная резинка, хотя на первый взгляд кажется очень похожей на пышную резинку. И изнаночная сторона. Вот так вот тоже красиво очень смотрится. Итак, число петель должно быть кратно двум. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 2, 2, 2, 2, 2. Первый ряд. И все нечетные ряды мы вяжем вот таким вот образом. Провязан 2 петли вместе лицевой и накид. 2 петли вместе лицевой и накид. 2 петли вместе лицевой, накид. 2 вместе лицевой, накид. И последняя кромочная изнаночная. Это первый ряд. Второй ряд. Первую петлю кромочную снимаем. Далее накид провязываем лицевой, изнаночную. Вот следующую петлю снимаем не провязанной нить перед петлей. Далее уводим нить опять назад. Накид провязываем лицевой, перемещаем нить вперед, снимаем следующую петлю, не провязаны, нить перед петлей, лицевая сняли, лицевая сняли, кромочная изнаночная. И далее повторяем все с первого ряда. Всего два ряда у нас узора здесь. 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, вот и все. И так повторяем, повторяем, повторяем, четный ряд у нас накид провязали лицевой, петлю сняли не провязанной нить перед петлей. Лицевая сняли. У меня здесь узелок. Лицевая сняли. Лицевая сняли. Кромочная изнаночная. Все. Весь узор. А получается вот такая вот шикарная красота, которую я сто процентов использую. Где-то где она у меня будет. Вот я так, я так вижу в летнем варианте. Вот девчонки. На сегодня все. С вами была Вика школа рукоделия. Всем пока-пока.